Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев и я так смотрю, что вам нравятся обзоры на районы самоката Вы смотрите все своими глазами, я вам даю какие-то комментарии И сегодня мы находимся в одном из самых спокойных и самых семейных районов города Самых инфраструктурных, это Дагомыс И я вам покажу его инфраструктуру сейчас Начинаем мы от каравелы Португалии, съездим сейчас на набережную Покажу, как выглядит море, ну и расскажу вообще всю инфраструктуру Так что распаковываем самокат, господа и погнали. Начинаем наш обзор с Дагомыса именно с Каравеллы Португалии. Посмотрим сейчас с вами как выглядит четвертая очередь. Вот она на ваших экранах как видите здесь. Осталось сделать фасад. Третья очередь стоит сейчас вот тоже на ваших экранах ее видно. В ближайшее время он будет передаваться ключи собственникам. Но здесь как бы еще работа, работа и работа. Вообще наверное основной кайф Дагомыса это его пляж. И сейчас мы с вами выйдем. Вообще Оценим именно кайф расположения самой каравеллы Португалии, потому что она находится по факту в первой береговой линии. Вы сейчас это все увидите, потому что вот он сам по себе дом. А вот здесь вот есть проход, и мы окажемся с вами у моря. Проезжаем чуть-чуть под мостом. На обратном пути с вами поговорим еще и про... Вокзал Дагомыса. Он тоже здесь находится. И вот мы с вами, по сути, выехали на набережную Дагомыса. Огромный кайф вообще именно самого Дагомыса в том... Я вот так вот сделал. Огромный кайф всего Дагомыса в том, что здесь очень большой и чистый пляж. Здесь нет волнорезов. И здесь вы спокойно сможете... Найти себе местечко летом Потому что пляж действительно Огромный И места хватает Я вот так понимаю здесь еще сейчас делают набережную Новую Поэтому мы слишком далеко с вами не поедем Основная концепция я думаю вам будет ясна Так что мы сейчас доедем Куда-нибудь до Своротка И поедем уже вглубь Самого Дагомыса Посмотрим как это все выглядит Я еще думаю что съезжу с вами покажу вам санаторий Дагомыс, но именно где одаживаю вот ту часть. Вот они, грубо говоря, на ваших экранах. А здесь вот у нас находится именно пляж самого санатория, но он вот чуть поодаль. Просто посмотрите на размеры его. Вообще, по факту, два всего пляжа, таких вот именно выдающихся в Сочи есть. Это Дагомыс и Олимпийский парк. Вот они самые чистые, самые большие, где не застаивается вода где всегда можно найти себе местечко и искупаться и где действительно комфортно это можно сделать большая пляжная линия ну, больше тут как бы рассказывать нечего инфраструктура еще здесь достраивается то есть мы видим с вами вот э, такие разровненные площадки вот сейчас на ваших экранах то есть это будет набережная и вот кстати очень хороший пример вот видите ласточка едет сверху на самом деле много на кого смущает говорит ой там она шумная и так далее но это офигеть как удобно, потому что с самого Дагомыса можно спокойно доехать и на Красную Поляну, и в Адр, и в Олимпийский парк, и в аэропорт, то есть куда угодно в Краснодар можно уехать, никакой проблемы нет. И вот то же самый каравал в Португалии находится, ну, по сути, возле вокзала, и никакой проблемы, вы выходите, доезжаете там, куда вам нужно, без всяких пробок, без какого-то дискомфорта. При этом сама по себе железная дорога никак не мешает пляжу, потому что он большой. Железная дорога находится сверху. Кстати, можно еще туда дальше съездить, там тоже как бы продолжение пляжа, но примерно такой же. То есть показывать его мы не будем. Вот здесь, как мы видим, нет каких-то брендовых ресторанов, которые там, пытаются заработать звезду Мишлен. Все здесь. Скажем так, из 2010-х, 2000-х, вот кафе Черномор и так далее. То есть какой-то высокой кухни вы здесь не найдете. Но опять же, если мы говорим про хорошие рестораны, то, наверное, на мой взгляд, ресторан номер один, это Мамайкале, он находится между Сочи и Дагомесом, прям в лесу. Очень крутая концепция, очень вкусно, очень хороший сервис у ребят. То есть, если будете обязательно съездить, мы, конечно, сегодня в него не попадем, потому что ну, самокат просто, мне кажется, нас туда не довезет. Давайте прокатимся сейчас вдоль каравеллы Португалии. посмотрим, как вообще выглядит инфраструктура прибрежная. Думаю, что скорость надо увеличить, а то мы так долго будем ехать. Это вообще одностороннее движение. И здесь мы вот так вот будем с вами объезжать сейчас каравеллу Португалии. Вообще в самом Дагомысе действительно хорошая инфраструктура, именно семейная. То есть можно здесь и ребенка поучить, и на секцию его отдать, и самому поучиться чему-нибудь. И в ресторанчик сходить, и в кафе, и в кофе попить. Ну, все, что, грубо говоря, нужно для повседнева. Все здесь есть. Еще также здесь строится жилой комплекс «Аллея Парк». Мы до него тоже доберемся. И они же еще и строят «Аллея Парк Молл», но он будет в 2024 году. То есть на сегодняшний день вот у нас в городе самый большой а, торговый центр «Тамори Молл». А будет еще «Аллея Парк Молл», которая а, создаст именно из Дагомыса полноценный район, с которого можно, в принципе, вообще не выезжать. И вот мы вчера, в принципе, с ребятами в офисе общались на эту тему, что если э, вы, например, покупаете квартиру в Дагомысе, то из него реально можно не выезжать. У меня очень много друзей здесь живет, в Дагомысе. Давайте вот по этой дорожке проедем. И они ну, в Сочи, в Адлер там ездят, ну, может быть, раз в две недели. То есть им как бы ничего не надо. У них Дети здесь учатся На секции там какие-то ходят Кто-то вокалом занимается И то есть ну, никаких проблем нет Вот, кстати, еще один кайф Каравелла Португалии В том, что сюда мышь не проскочит Во-первых, вот в этой вот будочке сидит охранник И там, ну, реально не пройти Во-вторых, не проехать еще И таких КПП здесь две пока что действующих Сейчас покажу еще одну вам а вообще, если вы вдруг не в курсе Каравелла Португалия, это комплекс, который строится По ФЗ-214, у них а, Несколько бассейнов на территории а, Все это сдается С ремонтом, но опять же Тут, знаете, есть такой момент, сразу скажу То есть вот эта вот часть, которая у нас От моря, дальняя Ну вот, сейчас все хорошо видно Это а, большие квартиры для жизни Они сдаются в черне Минимальная площадь здесь от 32 По-моему, квадратных метров Или от 34, могу ошибаться те же корпуса, они предназначены, грубо говоря, для сдачи. И там мы с вами встретим от 21 метра, ну, короче, средняя площадь, там 24 квадрата. Они сдаются с ремонтом, но без мебели. А вот эти сдаются полностью в черновые и идут под жизнь. Вот такая основная концепция. Очень классный комплекс, я его очень люблю. У нас здесь есть множество предложений, поэтому, если интересно, можете обратиться. Цены ну, в районе 350-330 за квадратный метр выше и ниже на самом деле вот я скажу вам так что вот когда именно сам плотно занимался показами плотно занимался обзорами объектов то я конечно в ценах ориентировался лучше на сегодняшний день ну, вот наши ребята наша команда конечно затыкает мне рот в плане ценообразования и это очень круто потому что они постоянно ездят, изучают, то есть все знают. И поэтому, если вы будете уже обращаться по той же каравели, то, конечно, вы будете общаться с ними, так как они, во-первых, вам дадут более оперативную информацию. Вот видно, что уже заливают пятый корпус. Вот. Они дадут вам более оперативную информацию, и вы уже с ними сможете быстрее совершить сделку, нежели со мной. Потому что я и отвечать буду долго, так как загруженность большая, так и вариантиков от меня Дождаться тоже будет сложновато. Кто-то бибикает меня тут еще. Вот. Каравелла Португалии определенно входит в топ-10 комплексов Сочи. Тут даже и говорить нечего. То есть он действительно прекрасен и красив. Он, он очень инфраструктурен. Но поехали посмотрим еще не менее интересные комплексы в Дагомысе. Вообще у нас сегодня с вами большая такая будет экскурсия, так что вы там налейте чайку себе, кофейку, за рулетиком сходите, может быть там соседний пивной ларечек и смотрите как выглядит Дегамейс. Погода сегодня кстати очень хорошая, долго ждал ее, чтобы поехать именно показать как это все выглядит, потому что серость неинтересна, а так будет все понятно, контрастно и хорошо. Лежачих полицейских сейчас тут наложили прям. А, вообще, как, бы, как вы видите, Дагомыс – это изначально просто курортное такое поселение, которое переросло в город, ну, в один большой такой район. Ну, строятся какие-то дома здесь хорошие. И, кстати, огромный плюс Дагомыса, вот мы сейчас с вами будем прям по нему много ездить, а, в том, что он весь полностью ровный. Здесь нет гор. И здесь а, изначально он строился как район. А не как район на садовых землях, где нет тротуаров То есть вот мы сейчас даже с вами едем, у нас с правой и с левой стороны есть тротуары То есть вы всегда спокойно сможете с коляской, на инвалидной коляске, если вдруг что, пройтись, проехать Никакой проблемы здесь нет Во-первых, есть пандусы для инвалидов Во-первых, есть заезды нормальные на тротуары, если вы мама с коляской То есть здесь действительно комфортно гулять В отличие от многих районов Сочи и он тихий район и не суетной. Так, вот даже здесь, пожалуйста, тротуарчик есть. Сейчас мы... Так, ну вот, видите, нас никто не видит, не слышит и не воспринимает. Мы, естественно, не будем с вами сейчас здесь изучать каждую улицу, как она представлена. А, вот, кстати, косяк. Видите, здесь не заехать. Ну ладно. Не будем мы сегодня с вами изучать здесь каждую улицу, как она представлена. Мы с вами будем смотреть район целиком и полностью, знакомиться с его инфраструктурой. И я предлагаю отсюда сгонять в Аллею парк. На сегодняшний день там просто много предложений есть. Хочу показать вам, где он находится. Вот, кстати, солнечный догомыс на ваших экранах. Комплекс. Вообще, его же брат-близдец, только в другой отделке, стоит на улице Воровского, 41, в самом центре Сочи. Если вы вдруг узнали его, то вот это он. Да, конечно, немножечко было неудобно, что мы с вами поехали по дороге, но, тем не менее, сейчас вот свернем здесь на тротуар, покажу вам тротуары. Текс, аккуратненько, все, едем. На самом деле с обеих сторон есть тротуары, прогулочные зоны. Сам по себе район очень зеленый, то есть все здесь есть для жизни. И цена как бы отличается там, от того же Сириуса. Цена отличается от центра, сочно, естественно, здесь, ну, дешевле. Вообще, минимальная квартира, которая на сегодняшний день есть в Дагомысе, стоит в районе 5 миллионов рублей. А вот мы с вами подъезжаем к аллее парк. Я думаю, что мы сейчас с вами проедемся вот именно по этой части Дагомыса, а потом поедем на ту, через улицу... Блин, я забыл, как она называется, к сожалению, как стыдно. Ладно, поедем, в общем, на ту сторону, я покажу вам, как выглядит Босфор. Место под солнцем, кватра. Ну, в общем, всю ту часть. <с> Вообще, на самом деле, вот у меня большая проблема с названием улиц. То есть я, что в Челябинске, когда жил, знал абсолютно, как куда доехать, какие есть окольные тропы, как это все, ну, как где сворачивать. А здесь я вот что-то раз и, и, и не помню. Никогда не помню улиц, вот их название. Вот здесь улица Ленинградская написано. Итак, вот мы с вами, значит, приехали к Аллее-парк. В центре самого комплекса будет бассейн. Здесь 4 корпуса, и вот на этой части будет располагаться Аллея-парк-молл. Очень хороший, очень эстетический, правильный такой комплекс. В основном представлен студиями, но есть и некоторые двухкомнатные квартиры, которые тоже можно рассмотреть к покупке. Основное его такое направление – это... Все-таки отдых и сдача в аренду, но можно использовать и для себя. Такая курортная, короче, недвижка. А на сегодняшний день минимальная цена, по-моему, 6 миллионов рублей что-то здесь можно купить. Ну, по крайней мере, вчера мы, когда на собрании общались, именно про это говорили. И вот мы сейчас с вами в горочку как газнем и доедем аж до Адажева вот это вообще по сути дорога она ведет нас к санаторию дагомыс санаторий управления делами президента дагомыс называется так здесь мы с вами встретим такой комплекс как адажо Леронг сочи апартаментный комплекс премиум класса с хорошей внутренней территорией с хорошим управлением с хорошей отделкой со всем чем нужно и он у нас находится здесь в такой парковой, скажем так, зоне. Причем вот здесь вот, в принципе можно проехать и попасть на территорию Meridian Apartments. А, ну сейчас мы их посмотрим. Может быть, так и получится сделать. Доедем, да, наверное, даже до да, управделами президента, до санатория Дагомыс. Самокат нам позволяет это делать. Он у нас в горку вообще везет. Ну, как вы видите, да, что горка, пожалуйста, вот он полноприводный самокат. И это даже далеко не предельная его скорость. То есть можно еще сильнее навалить. Очень атмосферное место, очень красивое, очень тихое, вдали от суеты самого района. Кстати, вот мы сейчас с вами, наверное, сможем подняться на следующий вот этот перепад высоты. И отсюда, возможно, мы с вами увидим, как выглядит Дагомыс. Возможно, немножко задувает сегодня в микрофон. Поэтому сразу прошу меня за это простить и не судить строго. Потому что я потерял ветрозащиту на него. Какие-то тут вот... Я даже не знаю, что это за строение. Ну, как понятно, что это каркасные дома маленькие, вагончики. Но, видимо, какая-то база, что ли, здесь. Не могу сказать. Так, и значит, с этой стороны у нас с вами есть одна из жемчужин вообще Сочи. По левую сторону расположился э, жилой комплекс Лазурный берег. Но мы туда точно с вами не доедем, потому что сам, ну, заезд вообще идет с начала перевала, и по-другому мы никак туда попасть не можем. можем, конечно, здесь заехать, но там э, немножечко такая дорога, которая самокат просто не переживет действительно жемчужина мы много раз снимали про него обзор мы кстати с вами доехали до долгомыса но тут просто проходная нас никто не пустит сам санаторий находится там он действительно большой хороший красивый и эстетичный и даже здесь как вы видите есть тротуары сейчас я, секундочку немножечко повыше вам камеру сделаю чтобы вы не смотрели как я смотрю себе под ноги когда еду как он рвет а вот спускаемся вниз спускаемся вниз снова к аллее парк про лазурный берег я думаю что мы снимем еще несколько видео у нас там просто есть предложения, нам их надо снимать нам надо их показывать поэтому и лазурный берег и аллею парк мы скоро снимем и каньон из 2 мы скоро снимем Ой, на самом деле много у нас каких комплексов, которые мы еще не снимали, которые требуют внимания, которые интересны по цене, которые есть смысл покупать. Есть комплексы, в которых можно заработать деньги, которые можно использовать для доверительного управления. Ну, вот, кстати, Алия-парк, мне кажется, очень хорошо поднял по Каравеллу, Португалии, безусловно, вообще, посуточную по сдачу в аренду. Первая береговая линия, вообще мечта всех тех, кто приезжает в Сочи. просто сказка, можно сказать проедем сейчас а, вновь очень ну как вам вообще кстати дорога атмосферная да такая очень красивая историческая то есть вот все что вы здесь видели ну по сути построено там в 80-х 70-х годах и даже вот тоже пансионат старт по моему или как он назывался я помню что он со спортом как-то связан но не помню точное название по моему старт но могу ошибаться и вот а, по сзади именно даже на этой территории мы с вами видим meridian apartments а, хороший комплекс именно апартаментов у нас там недавно было предложение хорошее, но ушло ну, за три дня хм. вот кстати про тот момент что если люди не борщат с ценой то тогда все продается очень быстро алия парк на ваших экранах большая красивая четырех корпусная Огромное количество коммерции, будет закрытая территория, бассейн. Вот, кстати, мы его с вами видим, вот, вот эта самая конструкция, которая посрединочки сейчас находится. И здесь же еще и будет мол. Там вот парковку, я так понимаю, строят. И мы с вами вновь оказались внизу Дагомыса. Сейчас мы с вами доедем, наверное, до части, где Дагомыс заканчивается, потому что он так-то небольшой, но очень, так скажем, глубокий в сторону гор идет, вы помните, да, что мы с вами недавно разговаривали по поводу ценообразования в районе и все, что у моря у нас сначала стоит дороже а дальше у нас в сторону гор идет дешевле Ну как, короче, цена формируется от моря а дальше там уже классы, комплексы и так далее формируют эту самую цену оп спустились заехали остановки общественного транспорта на самом деле не такой, кстати, густо населенный район а... то есть здесь всегда спокойно можно прогуляться я вот пару раз это делал нет какой-то толкучки нет толкучки на пляже все комфортно, спокойно и самое главное инфраструктурно то есть реально из района можно не выезжать совсем ну там раз в две недели и то если вас туда в гости позвал мы сейчас с вами доедем до конца Дагомыса там проедем через пешеходный переход я вам покажу где находится каньон Дагомыс 2 оксы, чайные плантации вот они вот так они выглядят. Очень красиво, да? Может быть, кстати, еще с вами доедем до Чайного берега, потому что многие говорили, ой, да это жопа мира, туда не попасть. Вот, наверное, мы с вами посмотрим, как это выглядит. Безусловно, конечно, соседство там не самое эстетическое, но и далеко не самое противное вообще. То есть это не какая-то промзона там, просто частный сектор. И стоят два дома, два корпуса. Я думаю, что да, мы сейчас с вами доедем, будете знать, как это все выглядит. Будет вам такое непредвзятое отношение, а то все говорят, вот вы, риэлторы, вам лишь бы продать. Больше вам нахрен ничего. Да мне вот честно, вот мы вам показываем все как есть. Нравится, не нравится, дело уже ваше. Не мы создаем эту недвижимость, не мы выбираем районы, где это строить. Мы с вами просто делимся своим впечатлением, исходя из нашего опыта по недвижимости. Мы, например, понимаем, что «Чайный берег» хороший по отделке, хороший по цене и по качеству, то есть по соотношению цена качества, исходя из реалий Сочи на сегодняшний день, ну очень неплохое вообще соотношение. А нам там в комментариях пишут, да это же жопа мира, да туда же никак не доехать, да вы там будете идти, все пятки сотрете, да там же там то, да там это. Да вы там совсем в своих сочах зазрались. Ну вот, в общем, мы вам показываем все как есть, а вы там уже можете нас их хейтить, можете нас не хейтить, можете любить нас, мы ни на что не претендуем. Наша задача вам дать информацию для вашего размышления, а вы уже там сами с ней что хотите, то и делайте. Мы к хейту привыкли. Вот он, каньон Дагомыс, вот, вот то здание, которое строится, по нему либо вышел обзор уже, либо скоро будет. И, по сути, вот на этой части Дагомысты и заканчивается. Здесь, кстати, такой есть вот момент. Заправка из Лукоил и вот Газпром нефть. Они там между собой конкурируют как-то. Кто-то здесь заправляется, кто-то тут. Все, то есть на этой части Дагомы заканчивается. И вот начинается он примерно где Каравелла Португалии, заканчивается тут и идет туда, в сторону гор, вот в эту часть. И вот сейчас вот мы с вами, наверное, догазуем до чайного берега посмотрите как он выглядит блин не успел хотел вот на красный прям зашуршать так раз и все тут чуть не вышло мне чуть-чуть тут еще проблема блин вот в этой части с пешеходными переходами ну, хотя вон и есть я вижу сейчас мы доедем там перейдем Здесь, значит, у нас это фор по требованию, да? ну -ка. Пока не включился. Вообще, чайный берег находится вон там. То есть море с той стороны, чайный берег с той. Ну-ка, давай еще разок. Может, тут как-то побольше надо нажать? Пока не работает. Может, с той стороны надо? Ясно. Ну-ка, чувак вот нажал. Не моргает. Интересно. Ну, вообще я как бы знаю, что светофор работает. Я даже стоял на нем. Ну, как на машине, когда едешь. Но что-то пока потребляет. Ага, смотрите-ка. Сработало. Ребят останавливаются. Есть магия в этих кнопках. Все. 20 секунд нам дается на переход, и нам с вами вот в эту часть. Смотрите, какой у нас тут элегантный пандус для заезда. Что тут, если самокат у вас будет, на эти колесные побольше, то вы, конечно, тут не попадете, потому что мои-то вот колеса уже застревают. Так. Блин, можно было там выйти, я что-то забыл Ну да ладно, прокатимся Вообще вот здесь на самой инфраструктуре есть... Ой, чуть не въехал в забор Короче, есть ДНС Гипер Есть пятерочка магниты Детишек, вот видите, куда-то школу развозят или из школы. А вообще сам по себе исторический Дагомыс, конечно, в основном представлен десятиэтажками и пятиэтажками. И мы с вами, когда поедем в сторону Босфора, обязательно все посмотрим причем мы наверное даже с вами когда будем с чайного берега возвращаться мы просто по дворам вот тут вот сократим потому что все так то на самом деле очень даже и близко так чувак нас точно не видит сейчас видит все хочу поставить на самокат вот эту дзыньковку но не могу никак доехать. то есть среднестатистические дворы которые вы можете встретить в москве в питере в новосибирске везде они есть и мы с вами по ним сегодня прокатимся. Сначала мы, конечно, посмотрим жопу мира в виде Чайного берега, как пишут у нас комментаторы. А после этого мы с вами доедем до Босфора, вон в ту часть. Доедем с вами до Кватра и вернемся на Каравеллу-Португалии, потому что сам по себе район, он, ну, небольшой. Я думаю, что минут за 20 мы успеем с вами все до конца досмотреть. Чисто российская тема. Ехал, ехал, тротуар закончился. Так у нас, к сожалению, в каждом городе страны есть. Вот мы как-то были в Лос-Анджелесе. Там, даже если идет ремонт дороги, отгораживают часть трассы для э, пешеходов. И чтобы вы знали, в Америке в основном ребята ездят на машинах, и пешком-то они очень мало ходят. То есть даже в нелюдных местах все равно сделаны части для пешеходов вот в принципе мы с вами двигаемся к чайному берегу по вот этой дорожке нам ехать минуту наверное да, так даже много же кто у нас там говорил что это жопа мира 1406 сколько секунд секунды 1406 ну, короче 1407 считаем я думаю что мы за минуту уложимся доехав до чайного берега здесь вот частный сектор никто не скрывал от вас что он здесь есть но сам по себе чайный берег действительно очень крутой проект с очень правильными фасадами с очень хорошими планировками с очень приятными ценами с бассейном большим кстати бассейном с котельной которая сильно сократит ваши коммунальные платежи ну то есть все сделано по-человечески но вот немножечко нужно Проехать сейчас, кстати, по вот этой вот дороге, а в дальнейшем-то она еще и расширится. То есть она не будет такой вечной. Так что... На самом деле, вот многих комментаторов, которые на этом канале встречаются, если привести в 2007 году в Олимпийский парк, они бы сказали, да кому это все нахер надо? А на сегодняшний день мы там видим цену в 2,5 миллиона рублей. А тогда можно было купить по 40. И они как бы, я думаю, что и тогда бы сказали, что да смысл этого всего. Есть ничего не будет хорошего. Никогда! Я вас всех уверяю. Что сейчас они про говорят? Ну и вообще, в принципе, к сожалению, люди не готовы верить в будущее, не готовы верить в то, что будет. А вот когда это уже становится, тогда уже говорят, ой, да, это все дорого. Вот мы с вами доехали до Чайного берега. Вот этой дороги не будет, она будет нормальная. Но пока она такая. Сколько заняло? Одну минуту. На самокате. Вот он. Чайный берег. Хороший, красивый, эстетичный. Я даже круг почета вокруг него сейчас с вами сделаю. 5,5 миллионов рублей на сегодняшний день. Что он, для ПМЖ не подходит, вы хотите сказать? Хороший, красивый дом. Два лифта в каждом подъезде. Нормальные планировки. Качественная постройка. Собственный выход на чайные плантации. Вот они. Зона барбекю вот здесь. Вот она. Ну, я вас здесь еще не стоит, но будет. Детская площадка, которая еще доделывается. Но он же реально очень эстетичный. Очень эстетичный, очень красивый. Вот детская площадка, собственная котельная, вот она уже есть. А вот в этой части будет бассейн, вот здесь. 14 на 8, вот прям тут. А? Из котельной еще и подогреваться он будет. 5,5 миллионов на сегодняшний день минимальная цена. Это точно не жопа мира. И отсюда точно ближе идти до моря, чем с Новосибирска, Челябинска, Барнаула, Екатеринбурга или еще откуда-нибудь. Есть, безусловно... Временные минусы. Мы с вами только что о них поговорили. И мы сейчас с вами по ним по этим самым минусам едем. И едем мы в остальную часть Дагомыса. Босфор, Кватра. Место под солнцем. Вот в ту часть. Посмотрим, как выглядит коммерция. Ну, короче, вам, господа, придется поверить в то, что здесь, во-первых, будет дорога нормальная. А когда дорога будет и Дагомыс будет немножечко выглядеть по-другому, когда здесь будет аллея, парк, мол, когда э, сама по инфраструктура Дагомыса будет полнее, то цена в Чайном береге, конечно, 5,5 миллионов. это мало что найдете. Плюс еще у нас идет огромная инфляция сейчас мировая, непонятки с энергоресурсами, непонятной с валютой. Поэтому по сути, грубо говоря, сейчас можно купить какой-нибудь Kia Sportage или Sorento за 5 миллионов рублей. Либо квартиру вот в Чайном береге. Как бы тут дело уже за вами, что выбирать. Но как минимум недвижка не дорожает. Фу, недорожает. недвижка не дешевеет в цене. А вот машина-то, к сожалению, дешевеет. Блин, надо было засечь. А, ну хотя мы с вами отсекали, было 14... Ну, 09 мы возьмем с вами за основу, 14.11 вот сейчас мы с вами доедем, ну, не знаю, докуда-нибудь, до дворов, например, доедем, потому что там вот через дорогу уже находится вот Аллея Парк Мол, сам комплекс Аллея Парк. То есть реально добираться до всей инфраструктуры километр. До моря где-то еще 500-600 метров. Ну все реально недалеко. Как бы может быть не так эстетично, как хотелось бы, но и цена как бы самая, по сути, стартовая на сегодняшний день в Сочи. Что от нее ожидать? Так... Можно, конечно, вот тут свернуть во дворы. Я, правда, не был здесь никогда, но я думаю, будет интересный эксперимент. Как для меня, так для вас. Мы сейчас просто посмотрим весь Дагомыс в полной красе его. Во дворах здесь потусуемся. Так. Мне просто очень интересно, сколько мы отсюда, именно через дворы, сможем доехать до. Всей этой центральной инфраструктуры, потому что по сути это же советский район, он же должен пересекаться и соединяться между собой. Здесь, видимо, раньше машины ездили, да, что сделали на да, такую вот подлянку. Гаражи мы с вами видим, благо они жилые, а обычные. И вот мы сейчас с вами, я так понимаю, заедем в двор обычной десятиэтажки. Слушайте, ну если пешком до, с того же Чайного берега добираться, то реально вот она уже, центральная улица Дагомысо, которую я так до сих пор и не вспомнил. На самокате время 4 минуты. 4 минуты из жопы мира мы едем. Ну, по мнению комментаторов и вот мы уже по сути возле аллеи парк вот оно. 4 минуты очень быстро так ладно поехали к босфору с чайным берегом все понятно кому интересно тут его и так рассмотрит он действительно очень хороший по цене и качеству, так что решайте сами так Блин, надо же во дворы заехать, все-таки показать. что а то как-то мы бимо его проехали только что. А, вообще, еще хочу сказать, что здесь огромное количество вот такой вот коммерции. Ларечки всякие. Пожалуйста, тут на модные товары можно найти. Сланцы, шлепанцы и курортные какие-то полотенчики. Обязательно магнитики. Все здесь есть. Поэтому, господа, за этим не нужно будет ехать в Олимпийский парк, не нужно будет ехать в центр Сочи. Богата мужская одежда. Все, как вы понимаете, здесь на уровне. Пивной барон вот еще есть, пожалуйста. Домашняя кухня. Ресторан какая-то, нет, японка, японика. Косметика из Японии Южной Кореи. Вот, наверное, ребята сейчас будет достаточно сложно ее привозить сюда. так едем дальше нам сейчас нужно будет с вами переехать через реку и там мы с вами окажемся на пяточке босфора и всего остального тротуары пожалуйста все есть и есть еще вон тот тротуар можно было по нему ехать все как бы есть. То есть для коляски, для всего остального комфортно. Но вот единственное, что тут вот, колодец чуть-чуть выпирает. Так. Вот мы пересекаем с вами маленькую речушку сейчас. Вот такую. И свернем во дворы. Итак, эта дорога сейчас нас выведет, по-моему, 76-я гимназия, она называется. Основная такая догамысская школа. В ней, кстати, огромное количество секций. Там целое футбольное поле у них еще есть. Сейчас вы это все увидите. Каратая, насколько я знаю, есть. Дзюдо, по-моему, еще что-то. Но это лучше, конечно, обратиться в саму школу, и они вам расскажут. Так как я не специалист в детских секциях гимназии Дагомыса, поэтому не могу вам говорить, что это и как есть. Но территория у них реально большая для самой школы. То есть она прям очень такая увесистая. И мы с вами оказались на этом пятачке этих самых жилых комплексов. Синий Босфор. Это у нас место под солнцем, а через реку у нас расположился Кватро. И сейчас мы это все с вами посмотрим. Цены я вам не буду специально называть, потому что есть большое количество людей, которые смотрят мои обзоры через три года, а потом скидывают и говорят, «Максим, мы готовы купить квартиру, давайте куда высылать деньги». А как бы она три года назад уже продалась, цена уже три года как не актуальна, но люди... Готовы ее рассмотреть <смех> А то есть ты им альтернативы Даже уже и не можешь предложить О, давайте заедем на территорию Пасфора Как видите Здесь у них есть пятерочка Вообще у них здесь есть и подземная парковка И детские площадки, и вот собака лежащая И консьержи у них, кстати, очень бдящие То есть если сильно захочешь То ты просто так сюда, конечно, не попадешь У нас здесь тоже много предложений разных есть э, у нас отдельная специальная девочка, специально обученная и влюбленная в Босфор, которая вам про него расскажет абсолютно все. Коммерция видите, так да, это покупайте низкие цены написано. Сушевок вот здесь вот еще есть. Под нами находится э, подземная парковка, салон красоты вот здесь. Ну как бы парковки, парковки, парковки какие-то коммерческие площади и вот у нас река. Мы сейчас с вами через нее переедем и доедем до кватра. Кватра, потому что у нас через реку. Ну а потом уже, блин, опачки. А вот это как это так произошло? Как это мы сейчас будем с вами выезжать здесь? Ну ладно, придется возвращаться. Вот минус вам самоката. Вот, в основном, сам то Дагамыс, именно старая его часть выглядит вот так. Это старенькие пятиэтажки, десятиэтажки. Вот мы сейчас, когда с квадра будем на каравеллу возвращаться, уделим этому особое внимание. Потому что нам как, так или иначе все равно придется проехать по старым дворам Дагомыса, чтобы понять понаделал шла к бабам, абсолютно даже. Щелочки маленькие не оставили ни для мопедов, ни для самокатов. Вообще, на этом пятачке реально сконцентрирована большая часть коммерции. Здесь ну, все, что угодно вы можете сделать. Здесь даже какие-то развивающие кружки есть. Вон какой-то детский. Сейчас скажу. Все для праздника. Аптека, косметика. Вот я вижу игрушки детский стиль строительный магазин вертикаль стрижки управляющая компания Sisters. ну давайте ладно проедем что у нас был полный обзор такой про Дагоместон что у нас тут есть Барби и Барбер называется барбершоп здесь у нас Гемотест, медицинская лаборатория. Мы находимся сейчас на территории жилого комплекса Место под Солнцем. да вот я вижу. Так. Ну и с той стороны у нас, по-моему, Макгит находится. Очень приятные вообще, в принципе, комплексы. Они действительно семейные. То есть сюда молодежь в сам Дагомыс не едет потому что, ну, здесь нет тусовки, поэтому большинство здесь люди с детьми, пенсионеры, те, кто просто хочет э, тишины, то есть вот они выбирают Дагомыс, ну, вот, основной контингент вам, пожалуйста, вот это они. Вот у меня товарищ, он, в принципе, мой ровесник, я ему говорю, а что ты не переезжаешь с Дагомоса, он говорит, зачем, ты чего, у меня вообще, говорит, тут все есть. Вот мы с вами переезжаем через реку и оказываемся возле жилого комплекса Кватора. Здесь у нас какой-то рыночек есть со свежими продуктами, и целая ярмарка прям. И полотенцами здесь торгуют, и помидоры продают, и огурцы все что угодно, все есть. Клубника вот уже пошла. Одежда есть. Рыба. Сладенькое что-то. Цветы искусственные. Копченая рыба. Ну, короче, то есть, если желание есть, пожалуйста, никакой проблемы нет. Все купить. Отделение полиции вот здесь находится. И вот сейчас нам как-то надо с вами попробовать попасть на территорию вот сюда можно я проеду спасибо так значит тут у нас кватра какая-то кафешка появилась и мфц вот на территорию мы с вами попасть не можем да, ну, ну, в принципе, не надо. Мы много раз это все снимали, показывали. То есть, ну, двор просто с выходом к реке. Такая у них есть мини-своя набережная. И мы с вами сюда увы, никак не попадем. Хотя сейчас вот чувак будет выезжать, может быть, мы и заедем. Вообще, на самом деле, дома сильно отличаются от рендеров изначально представленных... Тут на Мазерате, тут даже ездит. Хорошо-то как. Вот, дома сильно отличаются от рендеров, которые были изначально представлены. Прям сильно. А именно по цветовым решениям. То есть, как они должны быть представлены. То есть, здесь должны быть такие белые окна. Это все должно быть в таких светлых оттенках. Но вот выглядит он вот так. Комфортные площади для постоянного проживания. Все, что надо, есть. Большая территория, хорошая, большая парковка. Есть своя набережная. Вот она отсюда начинается. Парковка для велосипедов. Вот, пожалуйста, можно выйти туда погулять с собачкой, например. Никакой проблемы нет. Детские спортивные площадки. Вот. Катаются тут на велике. Здесь вот спортом можно заниматься. Ну, вот как вы видите, да, вот сегодня у нас выходной день, суббота. Как бы место для парковки, конечно, в вагон маленькая тележка. И сколько же у них тут велосипедов, так посмотрите там. Это я не знаю, просто видно вам или нет. Ну, то есть тут вот специальные навесы для великов. Забиты практически под завязку Так Едем назад в Каравеллу И там уже закончим весь наш обзор Ну вообще на самом деле Весь Дагомысто еще туда дальше продляется Продляется Туда мы, конечно, не поедем с вами, потому что там есть, конечно, ряд комплексов, которые можно посмотреть, но есть ли в этом какой-то смысл сейчас? Основная концепция Дагомыса, я так понимаю, и так ясна. Вот эта штука должна как-то работать? Нет. Просто есть, знаете, ряд комплексов, когда ты на шишку наезжаешь, mm. и она тебе... Открываешь штатбаум. Ну, короче, перебоев с парковкой здесь не будет никогда. Вот еще, кстати, есть спортивная площадка, но она уже находится не на территории, а за ней. Есть еще одна спортивная и детская площадка вот тут. Так что можно всем этим пользоваться. Так, как нам выйти теперь? А вы можете открыть? Спасибо большое. Какая милая девочка, да? Подошла, помогла нам. На самом деле, в Сочи очень вежливые люди. Это прям сильно чувствуется, когда ты приезжаешь со всей остальной России. То есть здесь, конечно, есть агрессоры, но через первый месяц они становятся спокойными, размеренными, не грубя такие. Сочи, короче, не справляет людей, это факт. Так, ну я же вам обещал, что мы с вами прокатимся по старому сектору, именно Дагомыса. Посмотрим, как все выглядит. Так, чем мы тут заедем? Заедем. Стандартные хрущевки. Вот они. С э, какими-то ограждающими штуками для парковки, пожалуйста. Детскими площадками вот такими. И очень зеленые у них дворы. В принципе, как и во всех хрущевках того времени. Там вот еще... Коммерческие какие-то площади есть. Слушайте, а им, смотрите-ка, переделывают спортивные детские площадки. То есть, видно же, что она новая прям совсем. На самом деле, вот в этих старых детских площадках именно... Времен там Хрущева Есть что-то, ну, такое Атмосферное Они, может быть, не так выглядят Но вот когда, знаете, люди сами красят покрышки Кладут их туда Делают какие-то импровизированные штуки Из них Ну, смотрится, вот как-то детство сразу Вспоминается Так, ладно, там у нас что-то Лестница Поедем с вами просто По тротуару, вон, потому. тому и нам, по сути, осталось совсем недалеко до Каравелла Португалии. И мы, по сути, с Дагомысом закончим. Так, это у нас улица Армавирская. Она у нас едет в ту сторону, в Салахау. Там можно на шарах на воздушных полетать. Есть, ну там, такой небольшой, но что-то типа по подобию... Скайпарк, но более душевный. Там очень красивые у них места, конечно. Ну и дешевле, соответственно, тоже. Так. Сейчас мы вот как-нибудь так на зелененький так раз. И проедем. И вот эта дорога нас сейчас как раз выведет каравали Португалии, выведет к морю. Здесь, конечно, большинство именно домов вот этих. Это гостевые дома, которые используются для сдачи в посудочную аренду. Гостиница Алая Роза. Вот, пожалуйста, называется. То есть здесь в любой дом сдаются комнаты. Ну, короче, все здесь есть. В любой дом можно постукать, и вам предложат жилье здесь. Это точно. Так, ну и так как мы с вами подъезжаем уже к концу, я хочу, чтобы вы помнили, что у нас есть соцсети. Это новостной телеграм-канал, в который мы выгружаем срочные интересные предложения. Пишем статьи, делимся новостями. То же самое мы делаем ВКонтакте. И я хочу, чтобы вы зашли к нам на сайт, посмотрели, какие актуальные предложения у нас есть вообще в Дагомысе. Что мы можем вам предложить, что вам понравится. И там же у нас указаны все контакты, по которым можно с нами связаться. На самом деле у нас масса разных предложений есть в каждом комплексе. Вот абсолютно все комплексы, которые вы сегодня увидели, в каждом у нас здесь есть не по одному предложению. Где-то их десятки, где-то двадцатки, где-то их всего пять. Но есть в каждом, абсолютно. Поэтому вы можете обратиться смело, и мы предоставим вам то, что есть у вас у нас на сегодняшний день. А мы уже прям потихонечку подъезжаем к морю. Как видите, здесь тоже большая часть коммерции. Все, что угодно здесь есть. Вот она, каравела Португалии. Честно говоря, вот мне очень нравится сам по себе район. Я вот когда только переехал, это был 2016 год, я... Не особо понимал вообще смысл Дагомыса. Думаю, да блин, там нет тусовки, что там делать, какой-то тихий, сильно спокойный район. А потом, когда вот ты чуть-чуть взрослее становишься, ты понимаешь, что а как бы а зачем тебе шум. Если ты, например, хочешь купить квартиру для отдыха, вот очень замечательный комплекс, потому что территория закрыта. Никто к тебе левый не зайдет, но при этом ты находишься в первой береговой линии. Захотел, вышел, искупался, захотел, остался у себя на территории и насладился бассейном. Там очень крутые детские спортивные площадки. И с вашим ребенком там ничего не может произойти, он просто там тусуется. За территорию он выйти не может, и никто левый туда попасть тоже особо не может. Но он реально крутой. Вообще, на самом деле, в Дагомысе много хороших комплексов которые стоят адекватных денег. Поэтому, господа, переходите к нам на сайт, подписывайтесь на все наши ресурсы, все ссылочки указаны внизу в описании. Ну а мы заканчиваем обзор, возвращаемся на точку, откуда начали. Я пожелаю вам хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.